Всем здорова, дорогие друзья, с вами я, ванелка мы с вами начинаем сегодня проходить GTA 4 Grand Theft Auto, четвёртую часть Разбер И разбираемся, как там, что будет Это... Педараки. балики да, что-то такой Парень Нико Белик Кстати, основной герой Второй, наверное, или нет? Грузится GTA 4, М да. High Speed Master Starting a new game. The col Colonies Colonies Верни назад деньги, сука! Я не а это понял. Едем к Дому Романа. Press период uh, uh, towards left. To Пресс S to break. Reserve and vehicle is stopped. T F Street так T M to F. Кредмар to F. Мы задолжали деньги, а грань это вот это вот GTA V такая же штуковина сохранилась. Сейчас на Space автоматический тормоз. Space. так супа. Пресс. Я должен все попробовать. Два свич, хедлайт, between и.. And... To Grim а Запад. Что это говорит бизнес, он? Нико, это бизнес, а в бизнесе тут тебе ничего не будет, нормально тебе будет. Все. Дальше по улице его дом. Короче, на набухался, помните, этого из мафии, как его там, Джо Барбара, да, набухался, как Джо Барбара, блять, и вс. о, дальше мы вот, все. это, Холвер бич, Либерти Сити. Город Свободы. Либерти-сити. Входи, входи. Здорово, да? Это твой дом. На пока что. А, Ч ⁇ Кошки, блин. Ой, черт. это место. О, кузен. Это лучшее место, что ты найдешь тут. Ага, ага. Эээ.. Опа. Ну... Кое-что надо поменять, но все же. Так. Так. Так. Так, блин, ты чё за фигни мне тут, пацаны? Ч? Ну мы.. Вообще-то тут. Где? Это моя мама умерла. А я тут обязан с тобой пронирать свою жизнь, блин. Иди ты. Фига. Я думал, что будут машины. Все это короче все другое. Но тут все оказалось по-другому. <реклама> Ты идиот. Может быть не я идиот, а ты идиот, на самом деле. Да, я знаю, ты... ...задница. Нет, пап... Ребят, сейчас извиняюсь, ребятки, ребятки... ...флэшин... Ай, блин да ё так на дисплей ладно дисплей так а тут так радар Су ой блин тут вот enter так рад субтитры включим потому что ну мы без субтитров с вами честно говоря ничего не поймем ребят ну реально блин субтитры включены Sat saturation of... ну ладно Флешн радар. Шоу интернс апартаментс. Слипин на кровати и сохраните игру. Время пройдет 6 часов для вас в игре, а для вас жизнь нисколько не пройдет. The Flushing P это показывает где Роман. Стреться с Романом. Иди увидь роман сохранять контент. думаю, что это как sleeping dog будет, но нет, это на самом деле не особо похоже на sleeping dogs. это вы можете сохранять э, машину припарковав их рядом с собой, тут рядом с домом с этим. Машин. вы можете с... э, food, вот эти вот э, как у Доги там Кружочки это отображение всего. Хайнику, it's Roman. Let's go bowling. Левый шифт для спринта. Ну это как в классической игре. Как в классических играх от Rockstar. Плэстетту и... Экствихайзл. А, Т это... Так, стоп. Т это... А, блин, Понял. Понял, что такое т-т? Т это уменьшение тут и, вы... и увеличение этих штук. Идем к Роману, короче. А -а -а -а. Окей, Стрит. Не, а реально похоже на нашу эту. Так, а как садиться стоп? Так, наезд сет. Эм, так, я не понял еще как контролить тут клавиатура и мышка. Эм, включить, включить, включить, эм, так, эм, аудио, дисплей, графикс, гейм, графикс, гейм, эм, загрузить, автосохранение, включить, клипко, включить лайф. Выключить Marketplace Life. New. Это новая игра. Я не понял, как тут э, садится. Честно говоря, Keyboard, общем смеется. Блин. Так. А, ты, блин. Блин, так. Т. Т. А, пока нельзя. блин. Хай, Нико. It's Roman. Let's go bowling. Короче, мы... За Нико Белька играем. Да. Пока надо к Роману сходить. Ромашки. Роме. Короче. А, где-то здесь мастерская так... Короче, мы с вами на, на, на этот триггер, чтобы начать миссию. It's you, it's your call. Тебе звонок. On, guy, Давай. Так, сейчас, Дед, Что такое с ним случилось? Не, а тут вроде без субтитров, так? Нико, веди эту машинку. Я-то, эм, Романскар, эм, да, блин, я же вроде бы включил субтитр, чтобы можно было... Я не знаю, на какую кнопку сесть, поэтому я лучше, блин, я лучше побегал на самом-то деле. блин, да, Нико, ну. Так, стоп. Стоп... Дисплей, так. Language English. Русский, вот. Вот так будет полегче. управлением, настройка мыш-клавиатуры. Инверсия мыши отключена. Бежать Всегда бежать, удержать Shift. Присесть, переключать. Нет. Присесть нужно Ctrl. Прицельную мышь удерживать. Да, да, да, да, да, да, блин. Так. Достать мобильник, отказаться от звонка, э, достать мобильник, отказаться от звонка, телефон вверх-вниз, телефон в право чтобы на радаре че? посмотреть назад, смена камеры, так, э, пешок, так, присесть, атака, пробел, прыжок, пробел, бег, левый shift, левый control, так, атака, левый кнопка мыши, наведение, так, как, э, сесть, сойти, вы, сесть, а, на зен, ну, ну, точно, надо же на Е. Я... Я тут немножко паюсь, извиняюсь. На... На Е. На Е На Е или на Т надо. На Е надо. Ну, блин, у Ну, ёшкин-кошкин. Короче, будем разбираться с этим управлением немножко попозже, ребята. Хорошо? На 40 мыши клавиатуры. Так. Произвольная раскладка, так Основное, так, действие Не Сесть, выйти из транспортного средства Т на Enter Пускай будет вот так, на Enter А тут надо на Ctrl Не, не левый Ctrl А тут пускай правый Ctrl будет На Enter Вот, все За рулем эм, поворот на Лево, направо, так, налево, налево, f, На, Не, не, налево, F, направо, D. Ладно, пускай встать в берене Ну, тут э вот все, короче, все, ребят, мы, вот, ну, с вами, как минимум, на эскип назад надо. Э ну, все изменения будут потеряны, нет. Э Принять звонок. Эм... Ну, пускай вот на... Ладно, короче, ребят... Пройдем в следующий раз. Короче, мы с вами первую мафию будем с вами в следующий раз, пожалуй, проходить. И давайте, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях мафии. Конь... Блин, да из я. GTA 4. Пока-пока, ребят, всем.